Здравствуйте, друзья! Кратенько подведу итоги дня. Ну, прежде всего, бои в Мариуполе постепенно движутся, наконец-то, к своему логическому завершению, и конец нацистового зола здесь уже близок. Карты существуют самые разные, интерпретации тоже, но суть в том, что их действительно выводят сейчас в заводскую застройку и морпорт – а это уже не прикроется живым щитом из мирных жителей. И тут работают совершенно другие законы и средства поражения. Это не может не радовать, потому что бои, конечно, очень тяжелые. Хотя, думаю, что они на выходные не закончатся. Зачистка там еще будет продолжаться и продолжаться. Но уже все таки виден конец. Еще одна хорошая новость пришла из Министерства обороны России. Ракетными... Воздушного базирования нанесет удар по скоплению военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волинский в Житомирской области. Наконец-то начали уничтожать технику и железнодорожные коммуникации на правом берегу Днепра. Господь услышал наши молитвы или, по крайней мере, министр обороны Шойгу. Точно. Ну и преследуя уходящие подразделения 54-й мехбригады войск киевского режима, вооруженные силы России начали бой за угледар, который несколько недель находился просто в окружении. Одновременно Силы России полностью блокировали Новую Михайловку и приступили к ее денацификации. Ну, то есть новости, пусть и медленное продвижение, но оно есть и это не может не радовать. Поступили фото с 29-го блокпоста на Бахмутской трассе, которую сегодня взяли бойцы Луганской милиции. Здесь хребет сломлен и далее уже дорога на Лисичанск. Она легкая не будет, но в любом случае она есть. Ну, а правительство Греции признал большой ошибкой приглашение нациста Азова греческого происхождение выступать в парламенте страны, но лучше поздно, чем никогда. А это очередное торжество демократии украинских нацистов с автоматами, занят, снято в занятом вооруженном силу киевского режима Бородянке Киевской области. Ну так суд Линча или, правильнее сказать, демократия имени Зеленского. Ну и такая же фотография, снятая еще в одном из контролируемых Зелен... режимов Зеленского территорий. Ну а с 24 числа в Германии, между прочим, зафиксировано 380 преступлений против людей с российским происхождением. Это официальное заявление главы МВД ФРГ. Я почему-то не удивлен, ну, потому что, например, укронации в Трептов парке изрисовали своей похабной символикой памятники освободителям от нацистов. И на одном из памятников они написали, что... Вот в данном случае я с ними согласен. Сталинский СССР сломал хребет гитлеровскому нацизму. Ну что ж, а путинская Россия сломает хребет современным неонацистам. Выхода нет, хорошие или плохие, но выхода у нас действительно нет. И Следственный комитет подтвердил, что причиной взрыва в Белгороде на складе боеприпасов была не халатность, а удар точки у прилетевшая с Украины. Это к вопросу о том, мы воюем все-таки или проводим специальную военную операцию. Ну а председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Пентагон уже передал Киеву 60 тысяч противотанковых и 20 тысяч зенитных ракет переносных ракетных комплексов. Это тоже отвечает на вопрос, с кем мы воюем и какими силами следует ломать хребет нацизму. Ну и только что прислали. Вот видит Бог, я не хотел в суе поменять Прескова. Но это прислал человек, который является мало того, что боевой офицер, но он не лейтенант, не капитан и не майор. Он командир воинской части. Боевой офицер. И количество мата, которое... Этим сопровождалось. Успокаивал человека, потому что, ну, это действительно переходит всякие границы. Сегодня Дмитрий Сергеевич дал очередное интервью на этот раз британскому Sky News и поведал об огромных потерях армии России, о том, что Мариуполь – это часть Луганской, оказывается, Народной Республики, выразил надежду на возобновление переговоров с киевским режимом, ну, Понимаете, мне на самом деле точно так же к этим офицерам, и солдатам в окопах и танках наплевать на то, что в мирное время пресс-секретарь президента России был вполне на своем месте. Сейчас не мирное время. И я понимаю, что он найдет массу эффемизмов, что его не так поняли, что Урган на самом деле нехороший человек, но в... Воп... И... Короче, Понимаете, вот эти политики десятки лет, говорить они умеют. Но сказано, что сказано? И суть в том, что своими словами он наносит вред. Я хочу услышать от кого-нибудь, какую пользу Песков в течение вот месяца с лишним боевых действий принес России и тем людям, которые за Россию воюют и умирают. Я придумать не смог ничего. В чем смысл его интервью французам, британцам, англичанам, еще кому-то, рассказов про Урганта, Моргенштерна, еще кого-то. Может быть, пора его уже определить вот к к Макаревичу. Вот он их хорошо понимает, они патриоты. Вот пусть эти патриоты вместе и выражают где-то свое мнение и желательно за пределами Российской Федерации. Нет слов. И как раз в тему. Зеленский. Цитата. «Послевоенная Украина будет подражать Израилю и не будет либеральной европейской. Солдаты в кинотеатрах, супермаркетах, иллюзии с оружием – это будущее Украины». Надо напоминать, против кого это оружие будет направлено, если этот сценарий, дай бог, усилиями Пескова реализуется – в результате переговоров с киевским режимом они денацифицируют сами себя, и люди в кинотеатрах будут денацифицированы. Люди, противно. Но на самом деле, вот чтобы не заканчивать на этой паскудной ноте, слава богу, что это говорящая голова, а не человек, который реально принимает решение. Решение принято и денацифицировано, эта территория будет, поэтому никаких людей в кинотеатрах, как мечтает Зеленский, не будет, и не людей тоже. И не только в кинотеатрах, но и на всей территории, которую по привычке мы называем Украиной. На этом все. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.